Друзья, добрый день, на связи Максим Петров. Рад приветствовать вас на канале Max Capital. На котором развиваем инвесторское мышление и говорим о том, как сохранить приумножить капитал в эти непростые времена. Сегодня хотелось бы поговорить о теме последствия, связанной с тем, что еврозона не будет и евро, вообще в принципе как валюта не станет. Почему-то об этом никто не говорит. Хотя предвестников тому достаточно большое количество. Это исключительно мое мнение. Я хочу высказать свою гипотезу, что же у нас будет с зоной евро в следующие 2-3 года. Какие здесь присутствуют риски и что же можем получить на самом деле в ближайшие 2-3 года в зоне евро и вообще прекращение существования евро как понятие как валюты, потому что очень многие люди как альтернативу доллару используют евро, сохраняют, приумножают и даже думают куда же и как это непосредственно пристроить. Смотрите до конца. Поговорим об этом. Очень сильное и громкое заявление, кому-то покажется на первый момент, для меня ничего удивительного в этом нет. Что происходит в настоящий момент? Я об этом говорю, потому что сила экономики, если посмотреть опять-таки, как устроена экономическая машина Ray Dalio, сила экономики в первую очередь заключается в производительности труда. То есть, насколько много экономика создает за единицу времени. И когда мы говорим о том, что из себя представляет еврозона, количество людей, которые живет на территории еврозоны, и отношение ВВП, которое создается этим количеством людей, по отношению к Америке показатель хуже. Это первый момент. Второй момент. Еврозона не имеет собственных источников энергии, и продуктов питания. Но если с продуктами питания еще все хорошо, и все-таки там хорошо развито фермерское хозяйство, они могут, может быть, с натягом, конечно, обеспечить собственное потребление, ну, то есть, производство продуктов питания, то ситуация, которая происходит в настоящий момент, приводит вот к каким вещам, о которых говорят почему-то единицы, но это же очевидный факт, это последствия всего лишь второго порядка. Санкции, которые наложены в отношении России и, по сути, контроль России, основных сельскохозяйственных регионов Украины, то есть где произрастает пшеница, приводит к тому, что объем продовольственной пшеницы и продовольствие не только продовольственной пшеницы, но и вообще продовольствие, которое на основе пшеницы. Ей уже и скот кормят, да, и кур кормят, на основе него комбикорма производятся продукты питания. Помимо всего прочего, ограничение экспорта удобрений, которое тоже, как санкционная, реакция со стороны Европы, произошло, приводит к снижению урожайности. Продовольственный кризис в мире. Когда происходит продовольственный кризис в мире, давайте просто посмотрим на миграционное законодательство Соединенных Штатов. Америки и Европы. Насколько оно жесткое? Да, это жестко. Насколько легко мигрировать в Соединенные Штаты Америки? Допустим, из того же самого Туниса, Алжира, Египта, Сирии, Ирака. Насколько... Легко эмигрировать в Соединенные Штаты Америки и насколько проще иммигрировать в Европу, да, с их толерантностью, с их лояльностью. Что мы получаем? Когда начинаются продовольственные проблемы, то мы это видели, например, в Северной Африке, когда у нас, во-первых, произошла целая серия цветных революций, там, в Тунисе, в Египте и дальше туда, в Ливии, произошло по цепочке. Многие говорят, что Соединенные Штаты виноваты, но, опять-таки, по-разному можно относиться к США, они, может быть, к спичку подносят к пороховой бочке. Но пороховая бочка, если люди живут достойно, если у них хорошая инфраструктура, если они получают достойную заработную плату, если у них свобода передвижения, свобода политического волеизъявления. Buck, yeah. Buck, yeah. Buck, yeah. Buck, yeah. Зачем им куда-то бежать? Да, что создает вот эту вот пороховую бочку? Именно комфорт уровня жизни, да, то есть насколько твоих доходов хватает. Когда у тебя начинается продовольственный кризис и цены на продукты питания взлетают, а располагаемых доходов не хватает, ну, во-первых, ты получаешь пороховую бочку и неизвестно, чем она может закончиться. Заканчивая тем, что наиб... ну, более-менее такие авантюристы, да, более или менее люди мобильные, а это, как правило, авантюристы, они начинают стремиться в Европу. Любыми способами попасть туда. Посмотрите, из Сирии сколько беженцев было, сколько из Туниса, из Алжира. И все эти ребята приедут в Европу. Ребят, с их очень лояльной социальной политикой. Будет ли Европа производить достаточное количество ценностей? То есть миграция приведет к тому, что количество населения будет больше. И поэтому, когда они говорят, что нас кризис не касается, это, может быть, голод грозит каким-то развивающимся странам, но люди-то будут спасаться, и спасаться будут целыми семьями и будут идти туда, где этот ручеек достаточно лоялен. А быстро изменить законодательство это одна из проблем Европы, что там законодательство меняется очень и очень тяжело. Второй момент. Это долги. Долги европейских государств, особенно касающихся Восточной Европы, особенно касающихся Южной Европы. Италия, Испания, Португалия, Греция, все, что касается Восточной Европы, Прибалтийских стран, очень высокий уровень долга, который нужно обслуживать и которые обслуживать не за что. То есть в этом случае, скорее всего, будут распадаться, потому что в конце концов, та же самая Германия и Франция скажут, а какого большое число мигрантов? Рост населения. Это население нужно обеспечивать. Чтобы это население обеспечивать, нужны государственные траты. Государственные траты вы увеличить не можете. По одной простой причине у вас долг очень высокий государственный, который был набран в период пандемии. Да? То есть вы поддержали экономику. И сейчас получается еще напечатать вы не можете. У вас их просто элементарно никто не купит, потому что процентные ставки растут Мас инфляция высокая что в этом случае происходит в этом случае начинают увеличиваться налоги на предприятия на физических лиц нужно увеличивать доходы бюджета долг нужно как-то обслуживать а увеличение налогов акцизов цены на топливо и так выросли цены на энергоресурсы выросли за кого будет электорат голосовать будет голосовать за тех кто будет кричать германия для немцев вон всех экспатов и то есть будут некие популистские меры а популистские меры ни к чему хорошему не приводят, да. У всех отобрать, всем разделить поровну, да. У богатых отобрать и всех между всеми в разных, равных частях поделить. И это тоже геополитическая напряженность, и это риски политические, смены власти, где могут прийти непрофессионалы, где могут прийти популисты, и в конечном счете... Эти же популисты, которые уже мы это наблюдаем, эти сигналы. Я не знаю опять, почему про это никто не говорит. Посмотрите во Франции, что произошло. Да, Макрон победил на новый срок. Но посмотрите выборы в парламент. Кто там побеждает. Не проигрывает, а теряет большинство партия Макрона. Что происходит в Германии? Какие там сейчас идут намерения? И опять-таки, о чем эти люди будут говорить? Они будут говорить о том, что нам нужна достойная страна. Они будут приходить и будут говорить в Бундестаге том же самом. Почему мы кормим каких-то бездельников, греков? Почему мы нашей экономикой помогаем, там, я не знаю, Испании? Почему мы прибалтов должны кормить? Мы не будем это делать. да? То есть, ребята, все, уйдите от нас. Боливар двоих не выдержит. И в этом случае что происходит? Происходит развал. Происходит развал Франция откалывается. То есть, мы уже ведь эти признаки видим. То есть, Британия, она уже это сделала, но об этом никто не сказал. То есть, еврозона, она уже разваливается. То есть, отдельные лоскутки из этого большого отдела, они начинают отрываться. Швы расходятся, да, то есть, плотность теряется. Плотность, связующее звено, это производительность труда и рост экономики, который мы наблюдаем. А то, что они сделали в отношении России, по-разному к этому можно относиться. Но они сами себе выстрелили в ногу. Продовольственный кризис. Миграция, глобальная миграция, соответственно, победа популистов. А популисты что будут говорить? Ну, если люди видят увеличение счетов на электроэнергию там на 30-50% за год, да, вы сначала можете говорить, что это Россия во всем виновата, и она создала этот кризис. Russia not allowing grain to get out of Ukraine. I got gas, you see, with me. You want my well, you can kiss my в конечном счете электораты скажут: сделайте что-нибудь. Россия, Россия, Украина, Украина. Я к этому отношения не имею. У меня чек вырос на 50%. При этом вы забираете мои налоги и платите неядцу, который нигде не работает, сидит там и еще к моим детям пристает. И вот это вот, соответственно, давайте мы, во-первых, их всех выгоним. да, И не будем поддерживать, не будем кормить бездельников, которые не работают. Пусть они самостоятельно разбираются. И здесь развал еврозоны. Здесь опять главенство собственных локальных центральных банков, которые будут выбирать собственные монетарные политики. И если мы говорим, допустим, про сильные экономики Западной Европы и Северной Европы, здесь может быть жесткая монетарная политика, там, борьба с инфляцией, они могут себе это позволить, то противоположные слабые экономики, они пойдут вообще по другому пути. У них вариантов не будет никаких, кроме как начать печатать эту собственную валюту. То есть будет собственная валюта Греции, будет собственная валюта Италии, и первое время они просто будут ее печатать разогнав еще выше тем самым инфляцию. А это уже, соответственно, вот некий такой конфликт. Ребят, еще раз, это моя гипотеза, но при этом это очевидные последствия, которые можно получить в следующие 2-3 года. Сейчас, возможно, об этом кто-то не говорит. Кто-то сейчас покротит пальцем у виска и скажет, что это чушь. Но если говорить о кратком резюме, вы получили мое мнение, я бы очень с большой осторожностью сейчас относился к евро как к валюте, потому что... Даже если гипотетически предположить какой-нибудь шанс наступления данной вероятности, а он присутствует, риски достаточно высокие. И в этом можно посмотреть более какой-то сильной локальной европейской валюте, которую можно пример сейчас взять, это тот же самый английский фунт, это тот же самый швейцарский франк, потому что здесь, скажем так, наверное, рисков меньше, чем инвестировать непосредственно в еврозону, потому что еврозона риск развала еврозоны очень и очень большой. Я думаю, что популисты будут приходить, а они первое, что они будут говорить, почему мы кормим бездельников. Ну, это вот, это, понимаете, это народные мысли. Ребят, я думаю, что в ближайшее время будет большее количество подобного рода видео. Пожалуйста, поставьте комментарий, как вы к нему относитесь, что думаете по данному поводу, согласны или нет. Чтобы получать уведомления о выходе новых видео, обязательно колокольчик. Лайк данному видео для продвижения в YouTube, чтобы большее количество людей смогло узнать о том, что евро в ближайшие 2-3 года не станет. Интересно? Я думаю, да. У меня же на этом все. На связи был Максим Петров. До свидания, удачи. Пока-пока.